приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами Елена Смирнова я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодня у меня на обзоре свежий майнер стартовал он вчера но я сегодня зашла у него называется а And майнер по заработку крипто монеты трон это инвестиционный проект а все что связано с инвестициями всегда подвержены риску не забывайте об этом Регистрация наипростейшая. e пароль, повтор пароля. Еще пароль. А здесь будет код, друзья, и вводим вот такую вот капчу: пароль должен не менее четырех символов и не более 8. Кликаем зарегистрироваться в код, естественно, по имейлу и паролю. И заходим. И что нам здесь пишут? Переводим на русский. Добро пожаловать. Значит, есть технический документ. Это можно посмотреть. Группа в Телеграме есть. Сообщество в Телеграм. Контактный сервис в Телеграм. Это служба поддержки. И WhatsApp служба поддержки также есть. Значит, минимальный депозит от 2 3x. Даже вот депозит от одной монеты. Вывод два с процента. Каждый день постоянный доход. Ну, далее тут по нарастающий. Вот это все можно просмотреть. Вот, значит, что? Ну, бонус он ни о чем, конечно же. Значит, что? По депозиту депонировала я сюда 5.3x. Я скопировала вот этот адрес, пошла в TronLink. Сейчас откроется. Так, вот мои 5 монет. Я их инвестировала. И кликнула «Перезарядка завершена». Далее трейдинг здесь 5 процентов. Но у нас ежедневный процент от половиной 25 вернее, да? Значит, следующая вкладочка у нас здесь поделиться. Находится реферальная ссылочка. Кликаем, ссылочка автоматически копируется. И мой кабинет. Вот мои 5 монет, друзья, инвестированы. Но.. Вывести я их сегодня не смогу. Вывод будет доступен после депозита через 24 часа. То есть на следующий день я смогу только вывести свои проценты. Вот. Значит, далее что у нас? Пополните любое количество 3Х, вы можете активировать учетную запись и активировать сумму функцию вывода средств. И что у нас здесь? Команда. Вот ко мне пришел уже человек. Второй уровень, третий. Три уровня реферальная программа. Далее здесь.. Что у нас здесь? Угу. Здесь у нас история. Ну, вот то, что дали тысячу при регистрации. Плюс 5,3х я закинула. И плюс за рефералом мне начислили. Также 15 монет. Так, далее. Также реферальная ссылочка. Уведомления. Кликаем. Ну и здесь вот так вот все написано можно перевести на русский и прочесть. Возвращаюсь. Так, ну что здесь сообщение показало. Это у нас что, мобильное приложение, наверное, скачать или нет? А, это документ, друзья. Это все тоже. но ну, здесь на иностранном языке, в принципе, официальный документ. Ну, и выход. Вот такой вот майнер. Также здесь есть колокольчик. Ну, это новости вот эти. Далее вот здесь что у нас? Ну, русского языка здесь нету, и английский, испанский, португальский. Ну, вот не знаю, что это какой-то но ну, вот, в принципе и все ну а завтра я смогу вывести свои денежные средства здесь вот вкладочка также депозит и вкладочка вывод Вот, вот здесь будет дневной лимит это у меня появится только завтра также здесь базик аккаунт, промо аккаунт можно уводить. Также, если у вас будет на промо аккаунте монеты. Ну, а базик это основной ваш вывод от депозита. В принципе, на этом все. Кому интересно, заходим, зарабатываем не интересно. Друзья, проходим мимо. Не забываем, что любые инвестиции в интернет всегда риск.